Рост цен на строительные материалы и жилье подталкивает к более рациональному использованию площади дома. Переделка чердачного этажа под жилое помещение или строительство заранее спроектированной мансарды обходится на 30-50% дешевле по сравнению с возведением дополнительного этажа. Кровля мансарды защищает от атмосферных осадков и препятствует охлаждению помещений верхнего этажа, способствуя созданию уютной атмосферы во всем доме. Теплоизоляция КНАУФ, Insulation с технологией ЭКО соответствует строгим требованиям мировых стандартов, предъявляющихся являемым к материалам для утепления скатных кровель. Минераловатный утеплитель на основе стеклянного волокна с технологией ЭКОС производится из натуральных компонентов и не содержит фенолформальдегидных или акриловых смол, продуктов нефтехимии и абсолютно безопасен для здоровья. Натуральный утеплитель КНАУФ Insulation с технологией ЭКОС — это революционно новый продукт. Материал сохранил отличное теплозвук и противопожарные свойства традиционной изоляции КНАУФ Insulation. Благодаря новой технологии была создана минераловатная изоляция с естественным коричневым в оттенком без красителей и отбеливателей. Материал стал гораздо мягче и приятнее на ощупь, содержит меньше пыли, с ним комфортнее работать. Эксперт Экнауф Insulation рекомендует минераловатные маты и плиты «Скатная кровля» для утепления кровельных конструкций. Измерим расстояние между стропилами. Отрежем материал нужного размера с шириной на 10 мм больше расстояния между стропилами, что обеспечит оптимальное прилегание материала к конструкции. При шаге стропил 600 мм, маты Экнауф Insulation шириной 1220 мм разрезаем срезают на две равные части по 610 мм. Важно монтировать теплоизоляцию снизу вверх, избегая сквозных стыков между матами. Толщина теплоизоляции не должна быть больше поперечного сечения стропил. Установив утеплитель, готовит каркас для гипсокартонных или гипсоволокнистых листов. В избежание появления мостиков холода, рекомендуем установку дополнительного слоя теплоизоляции горизонтально, перекрывая первый слой из стропила. Установка пароизоляционной мембраны позволит предотвратить образование конденсата внутри конструкции. Утепление скатных кровель натуральной теплоизоляции Knauf Insulation с технологией Ecos быстро и просто. Эти работы вы можете сделать своими силами. Применение минераловатной изоляции в каркасных конструкциях поможет снизить уровень шума и улучшить противопожарные характеристики. Устойчивый к сползанию материал устанавливается между профилями в распор. Акустическая перегородка негорючий звукоизоляционный материал. Натуральный звук и теплоизоляция Knauf Insulation с технологией Ecos абсолютно удобно и комфортно в работе, легко режется приятель. Не на ощупь, меньше пылит имеет нейтральный запах. Профессионалы рекомендуют, владельцы частных домов советуют. Теперь с изоляцией нового поколения стало легче работать, и а монтаж в конструкции не составит труда даже для начинающих строителей. Вместе с тем, материал безопасный для здоровья. Он сохранит тепло в доме и улучшит его экологическую атмосферу.